Сейчас я тебе положу, ладно? Здесь действует перемирие, не забудь. Осторожно. Что ты хочешь? Что еще? Боже. Ты что, пьян? Мое терпение не безгранично. Ух ты! О, черт тебя возьми! Эй, ты знаешь, там отклик кебабы бабы на рынке продает? Я в геносила, может почти второй бутылку прикольный. Скажу, если ты штанчик. Ага, простите, пожалуйста. Ты с собой кебабы взять не мог? Мог бы, да, ага. Вместе с поносом даже меня не. Так, верно, сдавай мне оружие Кто тут? А этот парень не шутит. Только гляньте на это оружие. Шакал. Что за имечка? Он просто сумасшедший. Он отдал этих красоток почти за даром. Почему? Это СНС. Величайшее движение в стране. Тебе повезло, что ты с нами. Это лучше, чем быть со старушками из обедненного фронта. Ха. Хочешь поработать? У нас есть работа. Хорошая. Наемное убийство. Глава полиции. Бах! Поскажи, скажи, где его найти. Он движется в автоколонне, движущийся мишень. Тебе нужно будет выбрать место у дороги и ждать, когда он приблизится. Этот маленький орешек прячется в большом джипе. Напади на автоколонну и убей копа. И сделай это погрязнее, чтобы выглядело как предостережение. У меня хорошее предчувствие. Наверное, стоит тебе заплатить вперед. Напади на автоколонну, убей начальника полиции. на этом все. Больше никто в СНС об этом не знает. Другие солдаты не будут столь дружелюбны. Боливия. Мой мир — это две крайности. Боливия — вторая. Чувак, что за бред? Я мог бы там кататься по океану на яхте со сладкими цыпочками. А вместо... Вас беспокоит ваша малярия. Боюсь, я вынужден отправить вас к коллеге. Он держит магазинчик в миле на юго-запад от Пау. Посмотрите пока У вас от... Человек с доброй душой не будет забыт, но добрую душу взращивают добрые поступки. Доставьте эти бумаги и получите лекарства. Ступайте с Богом, и будьте осторожны, здесь опасно. Что сейчас? Good luck, sir. It's a gold Я видел, как вы их. Спасибо. Вы принесли документы, отлично. Отдайте их людям сзади. Да, ближе, добро пожаловать. У тебя лихорадка, у моей дочери тоже. Мы разделим лекарства. У тебя есть документы? Теперь ты поправишься, и у нас все будет хорошо. Мы друг другу помогаем, да? Спасибо, сэр.